Привет, друзья, Я рад приветствовать вас на моем канале. В этом видеоролике я покажу вам, как обойти блокировку по Huawei 1 на смартфоне Nova 10 SE, удалять блокировку будем с помощью платной программы Cheetah Tool. Классическая ситуация, аккаунт зарегистрировали на сим-карту, оформленную на чужое имя, симка уже не активна, а ребенок как назло, поменял экранный пароль. Итак, приступим. Выключаем телефон, клеим крышку на сепараторе 5 минут при 80 градусах по Цельсию. Затем поддеваем крышку, проводим под крышкой пластиковой пластинкой. Нам нужно добраться до специальных точек на материнской плате, чтобы ввести смартфон в режим экстренной прошивки, он же EDL-MOD. Будьте осторожны, крышка очень прочно приклеена в районе блока камер. Когда я снимал ролик, на ютубе не было инструкции по разборке. После снятия крышки нужно выкрутить все винты в верхней части смартфона. Внимательно осмотрите смартфон. Винты могут быть под клеевой основой. А затем нужно снять защитный кожух. Вот так выглядит тест-поинт для режима экстренной прошивки. Шлейфы аккумулятора должны быть подключены. Вставляем USB кабель сначала в смартфон. Затем пинцетом замыкаем тест-поинт. Подключаем кабель к компьютеру. Затем убираем пинцет. Купить лицензию для программы Cheetah Tool, а также для других сервисных программ можно на сайте 3gsm.ru. Ссылка есть в описании к данному видео. Все вопросы насчет покупки программы можно задать в Telegram. Собачка Салават 05. Также на этом сайте можно заказать официальную разблокировку от Mi аккаунта, разблокировать iPhone от iCloud. 3gsm.ru – проверенный сайт. Я сотрудничаю с ним более трех лет и ни разу не пожалел. jsm.doc рекомендует 3gsm.ru На компьютере запускаем программу Cheetah Tool. Переходим в раздел Qualcomm, вкладка «Сервис», выбираем фирму Huawei, выбираем модель BNE L21, затем кликаем по кнопке «Unlock Huawei ID». Если драйверы установлены корректно, то через пару секунд программа удалит блокировку. Телефон включится. Произойдет низкоуровневое форматирование. Телефон перезагрузится. Первая загрузка будет длиться около трех минут. Ну а дальше все просто. Выбираете язык, страну, подключайте смартфон к Wi-Fi сети. Совсем соглашаетесь и добираетесь до рабочего стола. Это все, что я хотел показать вам в данном ролике. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, в комментариях задавайте вопросы. Всем удачных ремонтов, до встречи в новых видео.